помогаем людям где только можно. На пляже, дома, в парках, в аэропортах. В метро дошка, ребята давно подходили вот к кому Раз-раз, чип готова. Оставляется сам Вы что Когда а, левую сторону, просто ну, от, от самого. Но потом стало как-то легче. Просто непривычно привычно, да, да, непривычно ставить, да. Жесты, да, страшный хрустый. Посмотрели все кино боевиков, когда там ниндзя всякие сворачивают шею. Если все не так, то кино, конечно, преувеличивает. Шею свернуть очень тяжело. Это мы ставим позвонок Атлант на место. А более подробно про позвонок Атлант можете рассказать? За что он отвечает? Что дает? Позвонок Атлант. Он вот такой, как Оу. чаша выглядит, у него есть поперечные отростки, вот такой да? да. А, на этой чаше лежит наш череп, собственно говоря, покоится, да? А вот тут проходят артерии кровеносные, две огромные магистрали, которые питают наш головной мозг. И если он хоть чуть-чуть повернут, то он пережимает своими отростками артерии. Соответственно... У человека меньше поступает кровь, кислород в голову, кровообращение хуже, головные боли начинают, бессонница, хроническая усталость. Но бывает такое? Да. да. Ну вот, если так уж регулярно делать, в принципе, это найдет уже даже, может быть, сегодня себя почувствуешь отлично. Когда я делаю такие приемы, у людей сразу, Взрыв эмоций, мозги прочищаются тут же, глаза даже лучше видят, потому что зрительный центр находится в затылочной части мозга. Сразу прочищается кровью все обмывается, сразу как бы мозг молодеет, понимаете? Это, это вообще волшебный эффект. Что не знают, не понимают, боятся. Так, руку. Ну вот если вы уже на какой, шестой, да, подходишь? Это да. давай рука, ногу. Дой, ногу, ногу, да? А. Что самое интересное, как-то выдохнули. Ого! Да, это Правда? Да, раз... на выдохе, да? да вот эти приемы на выдохе. Когда нажимают точкой, это на вдохе. Когда прием делаем, на выдохе Слышь играет, она очень плохо отлично, да? Так включили да, сейчас будет воздействовать на верхние шейные позвонки. Вот так отключили по Теперь пониже руку ставим вот сюда. сюда. Вот, у него проблема 6-7 вот шейной и первый позвонок дружной отдел позвоночника. Поэтому Ребят, мы спасибо. Время Время не, не виси, не напрягайтесь, просто оставляйте. Давай, расскажи. Ощущение, Такое ощущение, что кровь начала из головы куда-то уходить все-таки. Не болит абсолютно шея вообще. Я раньше двигал вот так головой, и она хрустела, болела и так далее. Я все просто То есть легкость полностью во всех суставах, во всех позвоночниках. Все круто, рекомендую. Обязательно приду на занятия.